И снова здорово! С вами Олег Гудвин. Сейчас будем э, проходить мануальную терапию для колена. Э, значит, э, вот сначала его захватили плотно сам суставком, да? И раскручиваем вот, через сустав, как бы размалываю его. Сюда, сюда. У нас есть миниский, внутренний медиальный и левый латеральный. Ну, вот тут вот, видно хорошо низкие вот они часто не бывают немножко выскакивают да вот прям получается на сгибе за них мы прям держимся да как бы вставляем их внутрь. теперь колено немножко потянули вытягивали вот так нам ну, не больно, да ага. просто косточкой я надавил на нерв поэтому больно вот. аккуратно сюда uh -huh. теперь сделаем без руки такую распорку да и через нее как бы, колено вот, вытягиваем вытягиваем вытягиваем и вот сам эта подготовка была и теперь сам прием значит рука прямая вот от этого пальца да до локтя uh -huh. вот uh -huh. это вот такой, вот То есть, как стрела не гните не так не так прямой удар прицелились под 45 градусов сыграем кость страх просто кость идет по, по, по диагонали немножко да вот сюда вот и наша рука также по диагонали стоит Только под 45 градусов накачали накачали на свою руку ногу и потом с размахом вот добавляем в две стороны работаем да это рычаг а это толкатик. Раз. Вышел, Слышала, да? Mm -hmm. Вот теперь проработаем колено спереди. Переворачивайся ливером к солнцу. передной частью к земле. Так, изначально везде прямой угол. Когда, кстати, лежала на животе, тоже везде прямой угол соблюдаем. Изначально ввести прямые углы. Берем ее вот так вот и сажаем в позу полу лотоса. Вторую руку просто придерживаем, чтобы не поднимала ногу. И в обратную сторону растягиваем колено под прямым углом, об свою грудь. А здесь вот мышцы, поднимающие бедро, на нее вот надавливаем и в противоположную сторону. Получается, вот мы растягиваем эту мышцу. И иногда бы щелкают прям сухожилия здесь бывает. Сюда, сюда потянули натянули вот колено вот так вот прям в чашечку уперлись и разогрели чашечку потом потянули вот так вот и подставили руку если большую руку поставить это будет ну, толстую часть руки это будет болевой прием да поэтому либо вот запястье либо ладони ну угу. или вот так вот можно угу. вот мы выщелкиваем. теперь взяли вот так вот за пяточку предплечье мы стопу натянули все задние сухожилия в основном все оцените там до кубчик до поясницы берем бедровую кость а это рукобедренную кость да? в разную сторону вот туда-сюда будем крутить Значит, Расшатали, расшатались наружу, да. Внутрь вот С напряжением так расшатываем И теперь Раз, в эту сторону И в другую сторону И за чашечку Все На чашечку Так, ну все В следующем видео мы разберем Стоп.